И всем привет! Меня зовут Макс, и сегодня мы находимся в самом сердце Доломитовых Альп. Сюда можно добраться как на машине, так и на шаттлбусе. Въезд в долину стоит 30 евро. Парковка находится на высоте 2300 плюс метров. И именно отсюда стартует самый популярный круговой панорамный маршрут вокруг, собственно, Драйцины. Национальный заповедник Драйцины находится под защитой ЮНЕСКО. Минутка истории. Еще до Первой мировой войны здесь проходила граница между Австро-Венгрией и Италией. Поэтому здесь происходило большое количество боевых действий. И здесь можно найти много различных мемориалов, памятников, маленьких сооружений. И та часовня в начале маршрута была также посвящена стрелкам Первой мировой войны. Идем мы таки идем, и как всегда сюрпрайз! <музык> Главная особенность Доломитовых Альп, это конечно же их невероятная красота и белый камень. На самом деле, они белые, вот. Заповедник Драйцина находится в Южной Тироле. Это как бы уже территориальная Италия, но, как я уже раньше упомянул, здесь раньше была Австрия, и поэтому здесь происходит смесь двух культур, итальянской и австрийской. Как правило, люди до сих пор тоже говорят на двух языках, на итальянском и на немецком, и здесь очень атмосферно. Центральная скала, она как будто отштукатурена, она идеально ровная. К сожалению, камера и близко не может передать этой красоты, вы просто обязаны сюда приехать и увидеть это все своими глазами. А мы сейчас пойдем пообедаем вот в ту хижину с шикарным видом на драйцинен. Самая высокая точка имеет высоту 2999 метров над уровнем моря, что даже выше, чем Цухшпицы, самая высокая гора в Германии. Первым человеком, покорившим Драйцинен, является венский альпинист Пауль Грохман, который поднялся на самую верхнюю точку горы 21 августа 1869 года при первой же попытке менее чем за три часа. Хижина Драйцинен была построена в 1882 году. В начале Первой мировой войны она была полностью уничтожена итальянскими гранатами, но в 1922 году ее снова восстановили. В видео, в котором мы видим ее сейчас, она была построена в 1935 году и может рассместить до 40 гостей. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ссылочки на всю информацию я оставлю в описании. Подписывайтесь на канал и обязательно комментируйте, что бы вы хотели еще узнать или увидеть в моих видео.